Девчонки больницы в основном вместо лифчика берут силиконовую сисю и вот они вот приклеивают. И а, некоторые берут вот эту вот силиконовую сисю и подкладывают ее в конек, потому что натирает просто жуть, и только эта силиконовая сисья спасает.